Всем хорошего дня! С вами самостройщик Леха и я продолжаю строить свой дом. В прошлом видео я закончил моп в этом видео я расскажу как делал перекрытие между первым и вторым этажом. Присаживайтесь поудобней и погнали! Для того, чтобы поднять бруски на второй этаж, необходима лестница. Так как у меня ее нету, я буду импровизировать. Перед поднятием необходимо сплотить корыто, чтобы защитить газоблок от механических повреждений, когда буду поднимать доски. Импровизированный трап и корыта готова. Можно идти за досками. Ну а теперь необходимо поднять сами доски на второй этаж. Когда доски только привезли, они были очень тяжелые и сырые. Летом я их сушил на улице около двух месяцев и теперь их могу свободно поднять один. Потихоньку, не спеша облакачиваю доски на корыто. Даже несмотря на то, что они высохли, они все еще остаются очень тяжелыми. Задираю оставшиеся части доски вверх на стену. Бруски в одну сторону для дальнейшей разметки. С одной части дома бруски будут убирать, потому что будет терраса. А с другой части будет полностью глухая стена. В этой части бруски нужно отпилить под углом 30 градусов, чтобы Погребенные в лохе доски могли дышать. Когда начинал поднимать бруски, было солнце. Но потом начался дождь. Мокрые бруски сложнее удержать в руках. Некоторые из них я уронил себе на шею. Размечаю угол в 30 градусов. Отпиливаю доски строго по разметке. распределяю бруски по всему второму этажу шагом 58 сантиметров под будущее утепление мерник 58 сантиметров я уже подготовил все бруски по второму этажу нужна помощь второго человека либо импровизация чем я тут и занимаюсь После того, как я распределил все бруски по второму этажу, я отпиливаю все ненужные элементы. Оставляю нахлест в метр, остальное все спиливаю. включаю бруски для дальнейшего соединения между собой шпильками Сверливая отверстие в досках согласно разметке под будущие шпильки. Шпильку необходимо отпилить на 2-3 сантиметра больше с каждой стороны, чем сам брусок, чтобы осталось место под гайку и болт. Отпиливаем необходимое количество шпилек согласно мернику. Забудьте обточить края, иначе потом гайка будет с трудом наворачиваться на шпильку. У меня получились вот такие вот заготовки. Перед тем как стянуть две доски шпилькой, сам стык на досках я промазал праймером. Так как гнение доски начинается именно вместе месте соединения, именно в самом стыке. Ну а теперь просто берем. Соединяем две между собой и стягиваем их шпилькой. Отверстие под шпильку необходимо делать на размер больше, значит шпильки будут с большим трудом заходить в отверстие. Также можно лопнуть доску. Гайку до тех пор, пока с каждой стороны шайба полностью не тонет в дереве. Все места, где доска соприкасается с армопоясом, кирпичом либо газоблоком, необходимо защитить изоляцией битумной бумагой либо гидроизоляцией что я сейчас и делаю. Изоляцию можно пристыковать степлером, только не с нижней, а с боковой части. Работа не сложная, но кропотливая и ее обязательно необходимо сделать. угловые части необходимо полностью покрыть гидроизоляцией со всех сторон, так как стыкование с кирпичом будет по кругу. Комбинация гидроизоляции и битомной мастики дают очень большой ресурс службы дерева. Вот и все. Деревянные перекрытия все подняты и покрыты гидроизоляцией в местах соединения с газоблоками. Далее я уже буду поднимать блоки на эти перекрытия. А заодно я протестирую, сколько не может максимум выдержать. С вами был Леха. Всем хорошего дня. Пока-пока. Увидимся с вами ровно через неделю. Если, конечно, мне опять не срубит интернет.